Uh, совсем скоро появится такой сервис, он называется Криптонойд. Это здесь топ-аналитика, топ-сигналы, и uh, давайте я вам расскажу и покажу, как это будет выглядеть. То есть аналитика, которая изменит твою жизнь. То есть здесь есть бот для торговли по сигналам. То есть мы подключили уже сюда больше 102 бирж и uh, 65 приватных источников сигналов. То есть что такое сигналы? Uh, всегда еще есть такие сервисы, где говорят, вот вы подпишитесь, платите сумму X, и вы будете вовремя получать uh, сигналы, какой, какую криптовалюту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 И это был топовый сигнал. Там какой-то сигнал дал, там, например, на 65. И здесь опять же рейтинг сигналов должен.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 То есть, если вы начали с одного биткоина, как вот на этом графике вы видите, то через 2,5 месяца у вас могло быть около 4,5 ну, биткоина. А, давайте посмотрим второй канал, канал 2. А, этот канал мы тестируем с 1 февраля по 16 марта. Здесь у нас а, получается рост 414%. Еще раз, смотрите, с 1 февраля по 16 марта это уже полтора месяца 414%. Процентов в биткоинах. То есть мы зашли с одним а, биткоином сюда, а, торги прошли на 7 биткоин.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 И через участников сообщества люди будут получать а, с, с определенной скидкой, а, в общем, будут получать дешевле. Вот. А, и, конечно же, акция. А, а, все дело в том, что а, у нас очень плотная связь с разработчиками именно этими. И у нас получилось так, что а, мы как сообщество то есть, объяснили и решили,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 Поэтому использовать эту возможность у нас разгон еще на целый месяц, а для Basic Plus на 15 дней будет включено на, на 3 месяца. Вот. Со своей стороны я сейчас проговорил все, что я хотел проговорить. Сейчас я хочу пойти с вами на сайт, непосредственно где идет у нас с вами вебинар.